Здравствуйте, дорогие друзья и все те, кого интересует тема изучения иностранных языков. На связи с вами Виталий Малькев и хочу представиться вам. Я являюсь представителем мультимедийного программного продукта MyLanguage и представляю этот продукт в странах СНГ и Европы. И сегодня я познакомлю вас с методикой обучения MyLanguage. Но перед тем хочу сказать, что Тема изучения иностранных языков Всегда была, есть и будет актуальна Абсолютно для всех возрастных категорий человечества Каждый из нас хотя бы раз в жизни Делал попытку выучить иностранный язык, правда? Мы учили его в школе Наверняка ваши дети и дети знакомых изучают его и сегодня Продолжали ли продолжаете изучать иностранный язык в институте? Ходили на курсы Многие из вас продолжают заниматься и сегодня, на сегодняшний день на курсах. Большинство из нас пользуются услугами репетитора. Многие учились, пробовали изучать иностранный язык по книгам. Опираясь на старую методику, попробую ответить на один очень важный вопрос. А кому все же удалось овладеть иностранным языком? Если мы с вами обратимся к статистике, то увидим следующее, что из 10 человек, которые поставили себе за цель выучить иностранный язык, только двое получают желаемый результат. Вот такая вот статистика. И сейчас давайте вместе разберемся, почему все 10 учили, а заговорило только двое. Начинали мы свой путь из школы. Наверное, сперва это были регулярные мучения на уроках. С двойками и вызовом родителей к классному руководителю. Вот за 7-8 лет этих школьных пыток вы в лучшем случае научились читать по слогам на иностранном языке. А что было после школы? А после школы нас дал дальнейший путь в высших образовательных учреждениях. Хорошо, а что же дает ВУЗ? Да не намного больше, унылые занятия по профессиональной тематике, где опять же в основном учат читать и переводить со словарем. Наверное, я готовлю к научной работе, но стал ли для вас иностранный язык благодаря этой горе методике средством общения, навыкам, о котором вы давно мечтали? Увы, однако. Хорошо, но мы что с вами сильные? Как говорится, Надежда умирает последней. Куда вы отправились искать правду? На курсы иностранных языков. Вот где у вас должны были научить общению. Вот где вы увидели маленький шанс наконец заговорить на иностранном языке. Наверное, вы даже проводили опрос своих знакомых, ходили на разные сайты, сравнивали методики, задавали вопросы, уточняли цены. А что потом? А потом, выбрав курсы с красивым английским названием Замиранием сердца, как первоклассник шли на первое занятие. И как оно, помните, первые разочарования нас ждали почти сразу. Это была огромная группа из самых разных по уровню подготовки новичков. Одни из которых, как петухи, спешили первыми выкрикнуть ответ на любой вопрос преподавателя. А другие скромно отмалчивались в ожидании своей очереди. Выяснилось, что кое-кто уже проходит этот уровень в третий раз, а кто-то не знает даже алфавита. У первых возникало ложное чувство превосходства, у других стойкий комплекс неполноценности. Также многие из нас нашли спасение в репетиторе. Но ваш репетитор, он четко следовал графику. Если вы чего-то не понимали, то слышать объяснение приходилось один, максимум два раза. А может... Мне для полного понимания объяснять надо пять раз. Но я вынужден был двигаться вперед с тем этапом, который был навязан мне преподавателем. Не забывайте, у преподавателя график. А как насчет произношения беглости речи самого преподавателя, который, похоже, получил свое языковое образование где-нибудь в небольшой деревушке? Неужели вы надеялись красиво заговорить на языке, имея перед собой столь несовершенную модель? Я ни в коем случае не хочу обидеть преподавателей. А книги? Здесь и так все понятно. Каждый раз, читая абзац за абзацем, нас все больше и больше клонит сон. Я уверен, что здесь больше добавить нечего. Теперь давайте вспомним, как проходили групповые занятия. 95% времени нам приходилось слышать, как вы думаете, что? Правильно, безграмотную речь своих одногруппников. Этот удивительный метод можно назвать методом погружения в неправильный иностранный язык. А что вы ожидали получить, слушая беспрестанно ошибки, ошибки и еще раз ошибки? Еще один вопрос, сколько времени на занятии говорили вы? Вы лично 15 секунд тут, 10 секунд там, а сколько всего? Если посчитаете, то выяснится, что за полтора часа сидения в группе вы говорили в лучшем случае минут пять. Итак, полтора часа слушания чужих ошибок и пять минут собственных поток что-то сказать. Уверен, не самый эффективный способ обучения, согласитесь. Думаете, проблема была у методики? Но ну, может быть, у вас была какая-нибудь сумасшедшая методика? Вряд ли. Скорее всего, ваш преподаватель сразу же навязал вам некий учебник и сказал, что заниматься вы будете только по нему, потому что он самый лучший, естественно. Жаль только, что через два месяца преподаватель сменился, и новый преподаватель заклинил позором ваш старый учебник и навязал новый. Еще больше жаль, что такая ситуация повторялась каждые три месяца. А что вы делали на занятии? Читали учебник? Заполняли пропуски в предложениях? Ставили вопросы к выделенным словам? Переводили сложные предложения с русского на иностранный? Неужели вы думали, что при этом вы учились говорить? А еще там пересказывали тексты. Скажите честно, помог вам в общении с носителем языка текст про семью Джона Брауна? Или что еще печально инженера Смирнова? Вы пришли на курсы, чтобы научиться общению, а вас учили жонглировать бессмысленными словами. Да и все это в письменных упражнениях. И пересказывать глупые тексты под аккомпанемент ужасно безграмотной английской речи своих одногруппников. И пространных рассуждений преподавателя на русском языке. Хорошо, а что произошло, когда вы добили первый уровень учебника? Конечно же, вы сразу взяли второй уровень того же курса. И так бы продолжалось, пока не закончатся все эти пресловутые уровни, придуманные авторами курса. Скажите, что будет, если вы, не дай бог, сломали ногу, а вас каждый месяц заставляют просто менять костыли. И так из года в год, новые и новые костыли. Вы сможете при такой методике когда-нибудь пойти своими ножками? Ответ простой – никогда, потому что ножки атрофируются. Изучая язык традиционными методами, вы почти не оставляете себе шансов когда-либо свободно заговорить. Вы бы выкидывали на ветер деньги и время продолжая стоять на этом ветру, опершись на костыли в окружении таких же коллег. Как вам такая перспектива? Вот мы и разобрались в печальной статистике, и вы уже четко понимаете, сколько времени и денег выброшено на ветер. Хорошо. Вы спросите, так как же эффективно выучить язык? Давайте вместе на основе перечисленных выше ошибок попробуем смоделировать по-настоящему эффективную методику. Во-первых. На занятии вас должен окружать только иностранный язык. Во-вторых, это должен быть правильный иностранный язык. То есть речь образованного носителя языка. В-третьих, темп изучения языка должен соответствовать вашим индивидуальным способностям и возможностям. В конце концов, топ-менеджер не может столько же много заниматься языком, как рядовой сотрудник. В-четвертых, на занятии вы должны 95% времени говорить. В-пятых, эта речь должна четко контролироваться, а возможные ошибки немедленно исправляться, желательно без долгих, муторных объяснений на русском языке. В-шестых, должен обязательно применяться принцип устного опережения, который отражает естественный алгоритм освоения языка маленькими детьми. А это означает, что мы должны сначала слышать, а затем читать. Седьмых. Материал курса должен быть максимально приближен к тому, что вам может понадобиться в реальном общении. Должны быть обыграны в диалогах самые типичные бытовые ситуации. Знакомства, покупки, общение про погоду, еду, путешествия и многое-многое другое. Никаких монологических текстов для пересказов. И никаких инженеров смирновых. Восьмых. Курс начальной подготовки должен предусматривать максимальную повторяемость лексических единиц и грамматических оборотов. Так, чтобы они намертво застревали в вашей памяти. И, наконец, система обучения должна предусматривать мощный, быстрый, интенсивный старт по облегченной программе, переходящей к живой практике. Нужно уметь уже через несколько месяцев тренировок навсегда выбрасывать проклятые костыли. Знаете, что мы с вами только что описали? Мы описали ту самую мощную систему обучения иностранным языкам, которую используют уже более чем в 150 странах мира. По-настоящему эффективно выучить иностранный язык можно только самостоятельно. Почему так? Это чистая психология и вопрос мотивации. При самостоятельных занятиях она другая, не внешняя, внутренняя. Это раз. При самостоятельных занятиях человек может работать в удобном ему темпе. Это два. Вам никто не мешает. Нет выскочек вокруг вас. Вы не слышите чужие ошибки. Вы можете говорить сами сколько угодно. Вы можете подбирать те материалы, которые интересны лично вам. В конце концов, вы можете заниматься где угодно и сколько угодно. Знаете почему? Потому что вы сами себе хозяин. Так в чем же суть программы MyLanguage? Вспомните, как вы узнавали свой родной язык, будучи детьми. Да, именно методом естественного погружения в языковую среду. MyLanguage – это реально эффективное учебное приложение, которое отвечает всем требованиям, писанным выше. MyLanguage – это обучение без перевода. Именно MyLanguage предлагает вам интерактивную методику для самостоятельного изучения языка. Методику, которая покажет, как не ползти, а лететь к своей цели, оставляя далеко позади всех конкурентов, которые тратят свое время на традиционных курсах. Вы получите возможность заниматься по в мире курсу, и только у вас будет полная программа изучения одного из четырнадцати языков нуля до продвинутого уровня. Вы будете разговаривать с самого начала. Вы будете с первого занятия слышать чистую речь диктора и получать мгновенную обратную связь благодаря встроенному модулю распознавания речи. Вы будете сразу изучать реальный язык. Тот язык, на котором ежедневно говорят носители языка. Никаких безжизненных книжных фраз, только живой разговорный язык. Изучение языка по этой методике не потребует от вас каких-то особых усилий по запоминанию материала. Идеально реализованный принцип повторяемости материала позволяет позже запомнить то, что было пропущено в начале, причем на полном автомате. Вы будете сами удивлены тому, как умудрились за несколько месяцев запомнить такую уйму слов и выражений. Также вы научитесь не только говорить, но и воспринимать речь на слух, читать и писать. Мы очень много уделяем внимания фонетике. Мы снабдим вас даже собственным разделом по грамматике, в котором все будет разъясняться настолько просто, что проще не бывает. Вы всегда сможете найти ответ на любой свой вопрос. Ситуации, на которых построено обучение, жизненные, интересные, реальные. Ближе к концу обучения подключается и деловой контекст. Вы будете буквально видеть внутренним зрением своих собеседников и вслух общаться с ними. Именно это все даст вам программа MyLanguage. А сейчас, э, перед демонстрацией самой программы, давайте погрузимся в интересное обучение с э, программой MyLanguage. На сегодняшний день наша компания предлагает 14 языков для изучения. Среди них есть арабский, китайский, английский, американский, английский, британский, французский, немецкий, иврит, итальянский, японский, польский, португальский, русский, испанский и шведский языки.